отметить, что это первый раз, когда уже официально в эфире Эхо Москвы прозвучала музыкальная заставка, сделанная э, моим другом, великим композитором Сергеем современностью. Шнуровым. современностью. Хочу воспользоваться ситуацией, поскольку срок трансляции, и поздравить с днем рождения одного из самых понятных людей нашего времени, Сережа Шнурова который действительно, да, да, да, да, да, да, он, он где-то сейчас зараза такая в Новокузнецке и, скорее всего, смотрит эту трансляцию, он умеет, несмотря на то, что он тонкий, сложный, многослойный, хитрый, опасный интеллектуал, тем не менее он великолепно переплавляет себя Понятно, что сейчас, с поправкой на сегодняшнее время, наследником Высоцкого является все равно. Прямым наследником Высоцкого является Шнур. Нравится вам это или не нравится? Я не поклонник Высоцкого. Я вообще терпеть не могу музыку, поэтому могу судить хладнокровнее всех остальных. Я просто вижу явление процесс. Их великим композитором Сергеем Шнуром... современностью. Ой, как это мило.